Приветствую, уважаемые друзья, партнеры, подписчики, гости моего канала. На связи Ростислав Франскевич. И в этом видео я покажу вам, как зарегистрироваться и пополнить баланс в компании Trader Income. Компания Trader Income – впечатляющий инструмент для пассивного заработка. Для тех, кто не хочет приглашать, но при этом хочет солидно зарабатывать. Стартап компании успешно прошел в конце апреля 2002 года. В конце июня компания получила регистрацию в Российской Федерации как ООО «Трейдер Инком» с уставным капиталом 30 миллионов рублей. Какие преимущества компании «Трейдер Инком»? Это ежедневный доход до 3%. Сложный процент при начислении прибыли. Реинвест делать не надо. Накопления автоматически суммируются с общей суммой имеющихся на счете средств. Депозит не замораживается. Вывод любой суммы от 10 долларов в любое время. Пассив плюс актив, то есть реферальные доход от дохода с первой, второй и третьей линии. Для лидеров открывают глубину и дополнительные денежные бонусы. Простая и одновременно безопасная форма регистрации с помощью специального телеграм-бота, который позволяет в один клик приглашать партнеров. Бесплатное и очень качественное обучение трейдингу. Trader Income использует платежные системы Bitcoin, Stablecoin, USDT, Tether, TRC20, равные 1 доллару, Ethereum, ERC20. После пополнения деньги поступают на баланс, вся криптовалюта конвертируется в доллары. Минимальный ввод средств от 30 долларов. Я уже зарегистрировался и пополнил депозит в компании. И сейчас мы посмотрим, как зарегистрироваться и пополнить баланс на примере нашего партнера Анастасии. Значит, когда вы наступаете на ссылочку вашего пригласителя, вот так вот вас перекидывает в бота. Что мы делаем? Нажимаем на кнопку «Старт». И у нас тут надо выбрать язык. Нажимаем «Русский язык». Выходит небольшое приветственное сообщение, да, как бы рассказывают тут о нас. Можно это все прочитать, естественно. И нажимаем «Далее». Есть поддержка, есть канал. Обязательно подписывайтесь на канал, посмотрите видео о компании. И что мы делаем дальше? Это пополняем баланс. Все очень легко и просто. Я пополняю с биржи Binance, но это не важно, откуда вы пополняете, из какого кошелька, в принципе он один и тот же. Что мы делаем? Мы нажимаем вот на вот эту вот кнопочку «Баланс» и выбираем «Пополнить баланс». Выберите платежную систему. Можно пополнить биткоином, USDT, TRC 20 и Ethereum. Ethereum да? Значит, мы выбираем USDT, TRC20. Это доллар да, электронный. Пожалуйста, напишите сумму депозита в USD, то есть в долларах. Мы, Неважно, мы пополняем как бы криптовалютой, но наш депозит работает в долларах. Минимальный вклад 30 долларов. Давайте я пополню на 50 долларов. Вводим 50, да, и вот у нас выходит... Вот написали 50, дальше у нас выходит QR-код, можно его, если вы сделаете это с компьютера, да, то вы телефоном, в принципе, можете скопировать QR-код, и у вас адрес скопируется так. Но ну, мы делаем по-другому, мы вот ищем номер кошелька, вот он, да, этот номер кошелечка, мы на него нажимаем, длинное нажатие, да, и вот здесь сверху скопировать, все. Текст скопирован в буфер обмена. Дальше что мы делаем? Мы идем в свой кошелек. Я захожу сейчас в свою биржу Binance. Вы идете в свой кошелек, где у вас лежат деньги. Вы также можете, в принципе, пополнять через обменник, скопировать адрес и через обменник пополнить кабинет. Так, значит, мы сейчас в моем кошельке, да, в Binance. Я нажимаю на USDT, вывод. Отправить через – это если вы пополняете также через Binance. Если вы делаете через свой кошелек, в принципе, принцип один и тот же. Да? И вот где адрес: мы вставляем адрес, который мы скопировали в боте. Что советую обязательно всегда проверять? Это три первые да, буквы и три последние. Давайте перейдем, вернемся назад в наш кабинет и посмотрим: TMA B6Y. TMA э, B6 y Все нормально. Выбираем сеть Tron TRC 20. Вводим 50 долларов, 50 долларов и 8 центов, потому что берется комиссия, да, чтобы ровно 50 пополнить. И нажимаем на вывод. Делаем подтверждение и дальше отправляем денежку на баланс. Вот, друзья, значит, прошло несколько минут, наш баланс пополнен, написано, что ваш баланс пополнен. Потом, через некоторое время, по-моему, через полчаса мне пришло дальше сообщение, что ваш баланс активирован. Вот когда активируется ваш баланс, тогда вы уже полностью в системе, да, ваши деньги в системе, и ваши деньги ушли в работу. В принципе, все. Вот таким образом мы пополняем свой кабинет. Вот так легко и просто зарегистрироваться и сделать депозит в компании Trader Income.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 Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой видеоканал, пишите комментарии. С вами был Ростислав Франскевич, всем добра и процветания, и до встречи в мессенджерах.